чтобы девушке было проще меня контролировать мат мат в классическом смысле не просто резкие слова а какой-то оригинальный слен там ну еще что то такое мат русский мат классический он построен на трех русских словах то есть вся вселенная мата она на трех китах это мужской половой орган из иксов и игриков да? женский и Процесс. Процесс, да Два существительного и глагол Все, и вся культура Вся вселенная русского бата Построена на На эти трех словах То есть десятки тысяч слов Все вот это так Ну как как Ну чтобы было понятно ну, вы знаете, но анекдот расскажу И мы перейдем к вопросам Я не буду это говорить Но вы поймете о чем речь Читайте по губам